друзья всем огромный привет сегодня поработаем вот с таким вот клеем клей титан сделаем из него супер мощное покрытие для дерева для природного камня и для всего что на что можно нанести это средство если вам интересно как я это сделал давайте посмотрим видео поехали Друзья, ну это средство подсказал мне из этого клея сделать один мой подписчик. Я не знаю, подписчик или нет. Владимир Волчанов. Спасибо вам большое. Давайте попробуем. И все-таки узнаем, настолько ли оно хорошо Он мне просил донести это в люди. Проверено временем 20 лет. Как всегда, берем пластиковый стакан и будем наливать туда наш клей. Я буду делать все опять же на глаз. Теперь берем ацетон и наливаем наш клей. И перемешиваем. Перемешивается очень хорошо. То есть можно его прям жидким-жидким сделать. Мы сейчас чуть-чуть пожиже сделаем первое. Получается такая вот жидкая субстанция. Это полимерный клей, разбавленный ацетоном. И добавим для цвета обычный колер. Хотя он мне советовал добавлять нитрокраску автомобильную. И хорошенечко перемешиваем. Сейчас сделаем еще одну, но только немножко погуще. Сделаем один к одному. И также перемешаем. Здесь получилось где-то один к четырем, а здесь один к одному. Возьмем с вами обычную доску необрезную, сделаем, разметим ее пополам. Это средство прям можно, я думаю, наносить вот таким вот образом. Я просто протестировать, в каком составе будет лучше держаться. То есть здесь вон и щели есть, все, залили. Ну его будем при помощи кисти наносить. Она более жидкая, мы ее несколько слоев можем нанести. Теперь возьмем с вами пеноблок и также нанесем сначала жидкий состав. Кистью когда жиденький вообще расход небольшой. Но вот здесь самое интересное, будет ли она работать вот как нужно. И вот видите, как хорошо впитывает. То есть можно уже следующий слой прочти, почти сразу наносить. Реакция такая идет. Видите, пузырьки в воздух выходят, она впитывается. Пока мы здесь наносили, здесь уже почти в некоторых местах подпиталось. Можно будет как раз нанести еще один слой. Ну и также нанесем наш более густой. Как помните, я сделал с пенопластом. Пенопласт показал, что в ацетоне держится очень плохо, а вот растворители растворителе в селоле очень хорошо. Посмотрим, как это будет на пористой поверхности. Я вот так вот даже линию соприкосновения оставлю, чтобы был промежуток Также этим составом можно покрывать дикий камень Прямо так вот полосочку Ну и наш состав, более густой который Также хорошо этим средством покрывать шифер старый, зачистить можно и покрыть добавлением разных колеров красок старых. Ну Давайте уж раз пошло такое дело попробуем его на металле. Также попробуем выкрасить не обезжиренное, ничего. Посмотрим как она будет держаться на металле. это подсохнуть с вами, посмотрим, что же из этого получится. Хочу сразу сказать, сохнет это довольно-таки быстро. На деревяшке уже в некоторых местах уже даже не липнет. Вот еще здесь немножечко подлипает. Но я думаю, это два-три часа максимум. Что оставались остатки, насыпал обычной затирки от плитки. Ну, думаю, попробовать что будет. И покроем сейчас деревяшку со всех сторон. Роста ради интереса. Такая она густоватая. Можно было бы, конечно, немножко, может, подразбавить. Мы будем делать так, как есть. Довольно-таки пластичная, получается, можно носить даже кистью. Видите, хорошо прям наносится. То есть можно добавлять, наверное, цемент. Друзья, прошло у нас ровно 2 часа. Сейчас мы пока уберем сторонку. Начнем по порядку, как и начинали. Начнем с деревян. То есть, смотрите, покрытие такое. Можно еще сейчас нанести, я она высохнет, более и более поры пропитаются. Вот 50 на 50, все поры практически закрыты. но корябаться сильно не корябает. Ну, здесь просто проминается дерево, и у все. Так, что же у нас с водой? Ну, с водой, как мы видим, все в порядке, вода скатывается. также я думаю то же самое и здесь вода не впитывается окей это отлично пеноблок гладенькая поверхность здесь присутствуют вот небольшие пузырики есть но это видимо быстро сохло и воздуху не было куда одеваться но опять корябается конечно будет корябаться один к одному тоже хорошо держится прям надо во до бетона только только добрался нужно хорошо приложить силы здесь просто здесь тоже сам нужно хорошо приложить силы чтобы проковырять но ну, с водой понятно также ничего не впитывает вода просто скатывается Тогда... ну и здесь аналогично что у нас было бы просто Видите, да, вода сразу впиталась и все, моментом, то есть никуда она не уходит, а просто впиталась. Здесь же сейчас протереть и будет все сухое. Вариант для блоков тоже отличный. На диком камне, смотрите, мокрый эффект был такой получается. Ну и покрытие такое, я думаю, тоже будет крепко. Вот, можно доковыряться, конечно, но это механическую силу ни одно покрытие не выдержит но тем не менее да как бы если просто вот да здесь видите как корябается прям элементарно то здесь, здесь даже он сил не прикладываю а здесь смотрите как результат конечно но ну, это просто коряб корябнута но не до камня ну естественно тоже влага, я так понимаю, впитываться не будет. Если здесь она по-другому, то здесь она просто собирается. Да, как бы вот разница. Здесь можно потереть и будет мокрая. Здесь мокрая не будет. Вот Вытрим. И вот тут сразу видно, где вот был промежуток не прокрашенный, сразу видно, что мокро здесь же. Просто напасть наше покрытие, то есть супер. На металле смотрим, он не был у нас обезжирен, ничего, просто. Ну вот, ну держится. Хочу сказать, что довольно-таки нормально держится. Что? И то я не доковырял до металла, просто взъершил. То есть прям четко. Ну и вода, естественно, тоже будет не будет собираться. Да, как бы видим такой эффект. Слушайте, тема интересная, прям класс. Но мне было интересно раствор, который был замешан затиркой. Смотрите, просто дерево промялось. То есть, да, а сам раствор не не не слизает. Он еще немножко тянется. Потому что, видимо, мало времени, но тем не менее он не уходит, просто поминается и все. И вот так вот мы сейчас его прям стакан с водой, ну и все четко. Здесь вот намокло, потому что не было обработано. Здесь ничего не намокло. Прям класс. Друзья, ну у нас с вами получилось такой вот небольшой ролик. Результатом я очень доволен. Покрытие получается шикарное, крепкое и износостойкое. Надеюсь, вам ролик понравился. Владимир, как и обещал, до да, людей донес. Надеюсь, было полезно и многим из вас понравится. Если понравился, обязательно палец вверх. Поделитесь этим роликом в своих социальных сетях, отправьте друзья, пускай посмотрят. Давайте покажем, как можно больше народу. Вам хочу сказать огромное спасибо, что смотрите, что поддерживаете. Вам крепко жму руку, желая крепкого-крепкого здоровья, всего самого хорошего. Ну и до новых встреч. Пока-пока.